Равиль Гатин – студент 4 курса экономического отделения Набережно-Челнинского института КФУ, который разработал уникальный программный продукт, сочетающий в себе систему учета и элементы социальной сети. Регас – многофункциональное приложение для студентов, сотрудников ВУЗа и членов студенческого самоуправления. Оно автоматизирует систему учета в студенческом общежитии, а также централизует все источники информации по ВУЗу. Регас учитывает данные о проживании студентов – корпус, комнаты, этаж и их бально-рейтинговую систему в общежитии. Ведется учет достижений и Нарушений. Кроме этого, в приложении можно посмотреть информацию о расписании дежурства на этажах, подать обращение руководству вуза и многое другое. рега обладает пользовательским и управляющим функционалом. В числе пользовательских функций могу выделить регистрацию аккаунта студента и просмотр данных о себе просмотр информации по ВУЗу и общежитию, взаимодействие с другими пользователями и использование GPS-навигатора для поиска зданий ВУЗа. Это актуально для первокурсников как раз таки. Из управляющего функционала могу выделить работу со списком всех проживающих с многоуровневой фильтровкой и сортировкой, введение к рейтинговой системы, создание различных отчетов. Отметим, что на сегодняшний день приложение действует только внутри набережно Челнинского института КФУ. Однако, по мнению разработчика, Регас является универсальной системой учета и при желании его можно внедрить и в другие общежития Казанского университета. Приложение многофункционально, ведь оно доступно как на смартфоне, так и на компьютере. Совершенно неважно, дома или на работе, у пользователя всегда есть доступ. Однако необходимо подчеркнуть, что в данное время скачать регас можно исключительно на смартфон с операционной системы Android и компьютеры на Windows. По словам Равиля Гатина, идея о его создании пришла не просто так. На базе студенческого общежития Небрежневского института КФУ был проведен анализ действующей системы учета проживающих, в которой были обнаружены недостатки. Они заключались в традиционных методах ведения учета, в негибкости и немасштабируемой системы. Поэтому я предложил руководству автоматизировать систему учета. И хотя руководством вуза применяются различные электронные ресурсы от КФУ, такие как система общежития, то оригаз в отличие от аналогов, будет доступен не только руководству, но и членам студенческого самоуправления и обычным проживающим. Регас. не просто красивое и интересное название, оно происходит от словосочетания Регистрируй аккаунты студентов в планах разработчика выйти на новый, более масштабный уровень и осчастливить десятки тысяч студентов по всей республике Татарстан. Карина Саяхова, Ленар Гизатуллин, Универньюз.